Всем привет, это Битлук Инсайдер и с вами Балабол Сергей Сыдор. Почему Балабол? Да потому что в декабре я пообещал вам занимательный сериал о том, как готовится моя жига по зимнему дрифту и пропал. И причин этому целых две. Первое, я погрузился в организацию чемпионата по зимнему дрифту, а вторая вы, именно вы, потому что вы не смотрите видосы, не подписывайтесь на канал, не пишите комментарии, не ставите лайки и у меня пропадает банальный стимул тратить на это время. Я не хочу быть как МТ и упрашивать вас там, поставить лайки, подписаться на канал. Поэтому давайте так. Я вам сейчас рассказываю, как строилась Жига, что с ней происходило всю зиму, какой мы получили результат. А вы взамен подписывайтесь, ставите лайки, пишите комментарии и зовете друзей сделать то же самое. Договорились? Поехали! Итак, как вы знаете, в ноябре 2017 мне подарили Жигу, чтобы я смог ее подготовить для зимнего дрифта и надрать задницы тем, кто сомневается, что я разбираюсь в этом. Я обрадовался и сразу же бросился ее готовить. План был таков. Ничего лишнего, только самое необходимое. Я сразу же определился, что все сварочные кузовные работы будут делаться у Смола в Wildworks, а мотор я доверю Александру лагути. И не говорите мне потом, что Спарт маленькая машинка. Вот так вот это все выглядит. Два ковша. Кобра 2. Магазин Topline24 любезно уступил мне пару баксов. Каждый ковш мне обошелся 120 евро. С копеечками. Спасибо, парни. Всем рекомендую. Topline24.com. Большой ассортимент. Официальные представители Бимарка, между прочим, в Украине. А это что значит? А это значит, что самые низкие цены могут дать только они. Перепрыгнул на жигу, еду к кардиологу, к Сане Лагуте. Отвезу машину, они за завтра снимут с нее мотор, это дальше по плану мы машину заберем без мотора. Ага. Не, ну да, это ходила да? Угу О, курува! Ну, Ничего себе, у тебя в кармане приспособление Конечно Масло минимум Она поддымливает ответственность она на холостых поддымливает, когда едешь, вот мы когда ездили на этот... Это кольца. Пока стояли, она дымела, начали ехать, все окей. Я понял. Ладно, а это? А что вы свечи выкручивали с Нет. Нет? Никто не лез к ним вообще. Красивый. Тут похуже. Что там? Четвертый цилиндр. Не знаю. Ну, чуть-чуть. Да. А ты вообще это заходила. Да. Блин. Да. вообще. Он снимает, ну и что? Конечно же, не хочу разложить, ты что? Саня, он не хочет ее разложить. Ну, подожди. В смысле, он не хочет. А да, чего нас довел кризис? Что Жига стала стильной. Есть нюансы. Ага. Сколько грибов? Бочонки. <смех> Тут, наверное, там кратиком так ух на нас. Видишь? Ага. немножко подсел. Ага. Короче, нам срочно надо кого-то на должность. Сука, суперсварщика. Это выделение, наверное. Ох, выделение. Оно же отделяется, а не выделяется. Капало, нужно выделения Ну я тебе хочу сказать, что под выделениями вроде такое Ну типа да, но вот лонжероночки сзади я бы Ух ты твою мать Чуть-чуть бы, да? Да, я согласен Что тут не хватает Она была, наверное, чуть-чуть вот так вот Это Светка Ааа, ну чать, ну вот это плохо, вот оно Короче, Серега, ее в жопу бить нельзя Нельзя Да На ней дрифти Ммм А куда светить? Вот сюда свети, вот там немножко дырка, но не встык. и там дырка, и там дырка, Ну и она в стакан, что там, что там. Не надо. Ну, ты понял, при чем парашка такая? Багажник вообще писан. Ну да, она как-то так положила, нам пошла. Ну, я не понимаю, почему. Я думаю, значит. я думаю, знаешь, что может быть? Может быть, когда, когда ее красили, делали ее косметику какую-то. То есть, ну, меняли какие-то панели. Может Ну вот допустим, видишь, вот это же типа уже положено. Вот, yeah. вот, вот эти моменты. Они поварены, то есть может быть. Ну пороги тут вообще брутально сделаны. Под цвет. Не-не-не, чувак. Тут прям брутально-брутально. И мужик. Тут нету порогов. да? Вот тут. Мне надо снимать тебя. Когда ты что-то где-то порогом, надо твое лицо снимать. Вот что надо делать. Рэму. Это же Рево? Рево. Рево. Это Рево, и, и на, я тебе хотел... и наше... Обрати внимание, новая термозная магистраль. Да. <Слыш> на wrong. Рево. Рево. Там... Ah, ну, да. А мне нравится, знаешь, что а мотор вот а Мне сухой... нравится то, что эмульти в радиаторе. Ты пессимист. не не Никого дома нет. Не да? Давай, чувак, чтобы тебе на ней дрейфить, надо приварить жопу. А потом делать ручник. Потому что если сначала делать, сделать ученика, а потом в жопу, будет блин, конфуз такой, нах! А так все окей. О, так это дрифтовая тачка, тут весь борт дрифтовый, правый, смотри. Вжух. Вот ключи, вот Саня, и все, и нет больше ключей. Жига остается у него на кардиологию. Сценарий таков. Отгоняем машину к лагуте, снимаем мотор, забираем кузов к смолу на реабилитацию, устраняем проблемные места, выполняем все сварочные работы, возвращаем машину к лагуте, ставим мотор и едем. Но, каково было наше удивление, когда мы обнаружили, что блок у нас не 1,3, который мы собирались тюнить и ехать на нем, а 1,2, который в принципе не особо да и тюнится. И... Тут сразу же стал вопрос. Я начал сразу серфить интернет в поисках нового блока. Искал 1.7. Но нам повезло, и в соседнем боксе появился застучавший 1.6. Который, собственно, я быстренько купил. Мы заказали на него всю начинку. Собрали все, отправили мотор на завод, на расточку и балансировку. А кузов, тем временем, стоял под боксом Wildworks. Вот моторчик наш. Там поддон снят. Ага. Этот надо перебрать. Просто тут голова она другая, она не подойдет. Ну крышки другие там Может просто что-то нам надо будет Мы будем с этого мотора снимать Но пока смысл его барахолить Будет время я это все разберу Мы посмотрим что оно как оно ага. И будет видно Надо будет что Надо будет покупать поршня Под поршня отдавать блок на поточку Ну и там дальше постановить Это реально быстро собрать Сейчас надо мотор разобрать Блок надо взять Ну помыть отмыть это время какое-то там День-два а Потом надо купить поршня Они тоже едут один-два дня Сразу эти поршня мы с блоком отдаем И блок точится и вот они вот берешь их и они... Ну то есть заусенец тут нету, а вот тут нет он чуть Чутенько. Вывешенные, понял, все в граммах. Найс. Смотри, yeah. в чем разница. Вот это вот все дерьмо отлетя все было тупо в заусенцах. Ну и плюс сам материал отличается. Вот видишь заусенцы, а тут все чистенько, красиво. Лайк. Like. Вот такой вот блочок. Терочный, ременной ну, ну. вот <свист> <свист> до ну, на самом деле ничего не видно просто голова и голова видно что там жопа все вам угу. всем. они сильно глубоко сидят, просаженные, шир широкие фаски, некуда уже фаски нарезать. А что с ними тогда делать? Менять. Выбиваются сначала направляющие, потому что у них плата очень Видишь, люфт, угу. да, да, почти да. миллиметр, угу. это очень много, и они уже ремонтировались. Угар в сальниках, это старого образца, что сальники, ну казалось бы сальники сальник, да, ну он просто ржачный, потому что у него форма такая. Сейчас сальники идут такие с металлической обоймой садятся прямо на, а этот под кружинку ставится. Но тут написано, что Днепр чемпион. Почему Днепр и почему чемпион? Я не знаю. Головку мы вынимаем, направляющие, тогда ее делаем портинг и портируем ее. Покупаем втулки, точим втулки. Помнишь, что я тебе показывал да. в прошлый раз? Да, вот да. Делаем вот такие короткие втулки бронзовые. Угу. Покупаем комплект клапанов. Клапана делаем Т-образные. Меняем седла, делаем фаски красивые и все. Снимаем Смешно. вот тут вот. 2 мм в плоскости. Она, стоит чуть, -чуть ниже, уменьшается камера сгорания. Ну вот такие вот планы. Сколько может занять времени вот это вся еще? Если завод не сильно положительный грамм получится, с заводом договориться, то это произойдет. Но я забыл учесть, что серия из четырех этапов Битлук Сноудрифт no на тот момент уже была анонсирована. И количество участников, желающих пободаться в ней, было достаточно большим. И, например, у Смола я был шестым в очереди. А у Лагуты очередь не видит просвета по сегодняшний день. Приехал в Wildworks посмотреть, как дела с Жигой. И сейчас, скорее всего, поедем со Смолом со ланжеронами. Жига даже на ремонте с бантом. Вот так вот. Да. Хотелось бы сказать, что здесь повеселее с этой стороны, но нет. Или не намного. Приехали со смолом, за анжеронами надо вот это. Euh вот такую штуку надо. Вот так 200. Нам надо вот этот и надо правый-левый. пороги тоже. Известивители. Uh, не, не надо. Нет. Там 400, 120, 640. Жига в травматологии. Как вы видели, уже лонжероном немножко пришел конец и вот вот новые, один уже на месте, вот сейчас готовится место под второй, немножко дырочки, привет в салоне. Также немножко сделали нишу для запаски, потому что здесь тоже была дырочка такая. Я бы вам показал еще с но а так как машина висит в таком вот положении, не хочется открывать двери, потому что двери все-таки немножко тоже держат кузов. вот ситуация с порогами? Кажется есть нюансы А воды тут были на баллончике Баллончик с разрезали Положили и шпаклевочку сделали. И вот просто слой смолы Который был в порогах, понял? Вот это все Охренеть! Мы со Смоликом были в магазине, ма ма ма да. купили маленькую тягу моста, баллончик для подкраски и купили комплект для шпилек, ГБЦшки и гайки. А дальше мы едем со Смолом за трубой, чтобы усилить пороги для желающих приехать в дверь. здесь а oh, щит там я уже заварил а ah, с той стороны тоже да а да, ah, это же как раз под, домкратники, под домкратники, да. не повыпадали да. ну тут в принципе там с той стороны ладку ляпнуть будет а mm -hmm. так вроде дырок нету ну так она на колесах уже нифига себе что как руль дать ну блин, нет, так Но сейчас надо там Итак, чтобы установить спортивный ковш, нужно сначала удалить стандартные крепления сидений. Это, это и нахрен вот это. Видите, вот здесь было крепление стандартное, здесь еще одно и здесь большой такой штук. Для того чтобы установить ковш, нужно сделать перегородки и на них, собственно, сейчас мы поставим ковшик. А тут на скруглении где-то. Труба тут, so Молик закончить, и я покажу Ты тебе. здесь потянешься? А, ну все, да, они туда не ну, за вот это... Ну сидит. Не заплетаются. Вот, все. Ну это ремни. Что вот? Шо, вот это что? Вот да я тебе объясняю, вот, вот держит плечи. Что здесь, здесь спускай себе будут, здесь плечи держат. Вот я не могу никуда уехать. Вот. Понимаешь? Ну, кстати, а рукой дотянись до, до ключа. Смотри. Единственный, наверное, кто-то стыл. На русский, когда глохнет, подстегивается. Не, вот. Ты держешь ее даже, чтобы окно открывается, то открывается. Да. Ого, пацаны. Ну все. новогодние праздники, завод отмечал, мой мотор даже не брался еще в работу, а в Киеве даже не пахло зимой. Соответственно первый этап BitLux No Drift сместился на неделю и появилось время сделать джигу привлекательной. У нас возник целый спор по поводу краски. Я хотел как можно проще и быстрее задуть джигу баллонами, а тусовка убеждала меня, что нужно красить правильно. Должен признаться, я повелся. На протяжении недели я каждый день проводил у авто подбирал краски, перебирал оттенки, советовался по поводу коктейлей, спрашивал каких-то рекомендаций из опыта. Надоело, и я включил мозги. Машина готовится под зимний дрифт, который в принципе является достаточно контактным видом гонок. Если жига будет выкрашена дорогим индивидуальным оттенком с ксераликом, а я только такой рассматривал И в нее приедет спрайт То я попадаю на деньги за подбор и покраску А спрайт достает из бардачка черный матовый баллончик И его машина выглядит лучше, чем до аварии этот факт и был основой моего решения. Но тот фиолетовый оттенок, который продается в строительных магазинах, мне не подходит. Я отправился в магазин для граффити, залип перед большим количеством всех фиолетовых оттенков, которые есть, и начал подбирать. Мой выбор остановился на оттенке под названием Wizard. Но его было всего 6 баллонов. Выбора у меня не было. Забираем 6 баллонов, едем в малярку. Пять баллонов и один еще, которым я только что додувал. 5 кэпов с фэтом. Вот такой вот результат. Хочу сказать огромное спасибо из того за то, что разрешили задуться у них в боксе. А также гигантское Просто спасибо Лео за то, что весь процесс от менеджера и Джонни, который очень люто помогал в передирке машины. Очень холодно. И мы перевозим машину к Саше Лагуте и Кнайде для работ по мотору. И на этом, пожалуй, процесс останавливается. Новый мотор все еще на заводе. Саня Лагута с Андреем Найдой в составе команды Чайка School готовят 6 машин на серию по зимнему дрифту. Я занят организацией и судейством зимнего дрифта. Причем настолько занят, что за 4 гонки я не снял ничего вообще для блога абсолютно. Потому что у меня физически не то что времени не хватало, даже мозгов подумать о том, что нужно достать камеру. Но на нашем канале вы можете посмотреть записи прямых трансляций всех 4 гонок, а также хайлайтовые видосики с каждой из них. Итак, все время чемпионата, Жига простояла без мотора. В середине февраля я попросил Андрюху Найду установить мне родной 1.2, чтобы я хоть чуть-чуть попробовал зимы. Спасибо огромное парням, они очень оперативно вкинули старый мотор. Мы забрали машину в Валдворкс, на следующий день установили ручник, отдали машину автоперцам на подключение тормозной системы и диагностику и прочих косяков и отправились на финал Битлук Сноудрифт. Автоперцы выявили ряд косяков, требующих замены, а также проблему с редуктором. Афродная система блокировки не прижилась в жигулевском редукторе. Пружину раскромсала и редуктор просто заблокировался. Было принято решение вытрусить и заварить. Вся подвеска осталась стоковая, я ничего не менял. Найда укоротил сошки, срезали пружины по полтора витка, прокачали тормозную систему отправились на тесты. Я настолько был рад жиге на ходу, что даже ничего не снимал в вечер тестов. В принципе, там и снимать было нечего. Один и два слабенький, никуда не ехал. Колеса в разные стороны, на развал никуда не успели. Да, кроме, наверное, как беседы с полицией на почве того, почему я езжу на старом автомобиле без поворотников, номерных знаков и в принципе без водительского удостоверения. На следующий день я отправился на сход развал. Я не помню какие параметры мы установили но это был максимум который можно достигнуть на стоковых рычагах. Вечером едем на лавину. Ехал я долго, потому что на третьей-четвертой передаче мост издавал какой-то непонятный хруст. Я не знаю, что это такое со временем сейчас хруст все меньше и меньше ощутим. Уже как поставим новый мотор, я дам Сначала кардан на балансировку Если ничего не поменяется, тогда поменяю редуктор Итак, лавина Я долго катался по кругу, чтобы привыкнуть к машине И только выехал уже на конфигурацию На втором круге появляется дым из-под капота и машина глохнет Закипел, подумаете вы? Нет, проводка Сгорел провод с аккумулятором на генератор Спасибо огромное Антону Тищенко и Александру Двигалюку За то, что отбуксировали меня на Рейс-сервис Который ближе всего к лавине находится На следующий день на рейс мне поменяли проводку Прозвонили электронику, лампочки Потом я приехал и установил вместе с Чалом элементы салона Чтобы жига была комфортной, а не корчом И на выходных мы собрались в X-парк Спасибо весне 2018 за то, что практически до конца марта в Киеве был снег. В x мне даже удалось что-то подснять, но после того, как я делал селфи с тусовкой, забыл переключить режим с таймлапс на видео и у меня остаток вечера просто запечатлен размытыми фотками. сказать что я полностью доволен я не привык к машине 1 и 2 не везет редуктор хрустит мотор троит но даже это уже хорошо, потому что Я знаю, что мне к следующей зиме Нужно улучшать мотор и трансмиссию И этим мы займемся осенью А летом Жига будет кататься по каким-то выставкам В конце апреля мы уже были На фестивале Old Car Land Где, кстати, я потерял Свою GoPro Да-да, вам не послышалось, я остался без камеры Я был настолько в отчаянии, что у меня даже Была идея запустить какой-то Сбор донатов на новую камеру Для того, чтобы вам снимать контент Но Валя Абра пред... Предложила одолжить ее, Голпрошку, на время. Собственно, на нее я сейчас и снимаю. Спасибо большое Вале за спасение контента. Как я уже говорил в начале, мне не хватает вашей активности на канале. Ваших подписок, лайков, комментариев, стимула. Чувство ответственности, что несколько тысяч девчуль и парней ждут новых эпизодов Битлук Инсайдер с очередных гонок, тусовок, шоу. Именно чувство ответственности сможет заставить меня после работы садиться за монтаж новых эпизодов. Так что давайте, заставьте мою ленивую жопу делать вам контент. Я регулярно посещаю разные ивенты. Часть из них организовываю сам. С Нового года у меня еще не было ни одного ленивого уикенда. Мне всегда есть что вам показать и рассказать. Так что Кеман, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репосты, все будет дрифт.